Здравствуйте! Меня зовут Утюнин Геннадий. Я менеджер интернет-проекта корпорация ⁇ «Здоровые успешные и свободные ⁇ Проживаю я в Ванской области, село батманы, закончил медицинский колледж. Предложение о работе в корпорации поступило от родственницы. Конечно, работу в интернете я до себя не рассматривал, но посмотрев видео. Решил попробовать, тем более вложений никак не требовалось. Сейчас я убедился, что это не лосотрон, здесь я стану успешным и главное понял, что за в интернете в будущем. Спасибо семье Лотниковых, Екатерине, Леле, что создали такой проект и дали возможность многим воплотить свои мечты в реальность. Приглашайте тебя присоединиться к действующим успешным в корпорации